здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 марта 2021 года прежде чем подойти к описанию транзита в неделе хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал ссылка в закрепленном комментарии под этим видео в своем телеграм-канале я размещаю информацию в текстовом формате а также дублирую видео с YouTube-канала. Заходите, посмотрите, подписывайтесь, и, я уверена, найдете для себя много полезного и интересного. В течение недели с 8 по 14 марта, а именно 13 марта в 12.21 по киевскому времени, произойдет новолуние в знаке Рыбы, которое будет благоприятствовать новым возможностям, но ради этого придется расставить приоритеты и от чего-то отказаться. Это новолуние призывает довериться естественному течению жизни и мы будем под его влиянием в течение следующих двух недель. В этот день можно получить ответы на вопросы, обратившись к своей интуиции и в состоянии медитации. Новолуние в рыбах усилит наши внутренние переживания и душевные томления. Если вас что-то не устраивает в жизни, вы сможете посмотреть на существующую ситуацию по новому, под другим углом и найти решение. На важные для вас вопросы. Кто-то начнет действовать иначе, а кто-то обретет новые связи и полезные контакты. Появятся прекрасные возможности начать все с чистого листа, особенно в сфере любовных взаимоотношений. 8 марта, понедельник. Убывающая Луна в Козероге в гармоничных аспектах с Солнцем и Нептуном. Формируется соединение с Плутоном. Энергетический сильный день. Большинство людей будут отмечать международный женский день, но для романтики и праздника энергии дня тяжеловаты. Луна в Козероге в статусе изгнания, а это значит, что многие люди ведут себя достаточно сдержанно, не склонны к проявлению чувств и эмоций. Что касается работы, то здесь все отлично. Удается многое сделать и получить хороший материальный результат. Кроме того, у многих людей появляется восприимчивость к мистическим и таинственным событиям, способность чувствовать силовое воздействие космических потоков. Люди, обладающие сильной волей, осознанные, смогут использовать потенциал этого дня для какой-то пользы, с выгодой для себя. Люди с тонкой душевной организацией подвержены гипнозу, их легко подавить. Манипуляторы могут оказать на таких людей бессознательное воздействие. Хороший день для решения вопросов, связанных с наследством, алиментами, налогами, долгами, кредитами. Актуальными могут стать вопросы акционирования, совместного капитала, распределения прибыли, долговых обязательств. Вполне возможно, что праздник плавно перейдет в обсуждение рабочих дел. 9 марта, вторник. Убывающая Луна в Водолее с 9.41 утра в гармоничном аспекте с Марсом. До этого период Луны без курса в знаке Козерог. Многим подсознательно хочется свободы, перемен. Поэтому может появиться желание изменить привычное положение вещей. Влечет новое, интересное, необычное из-за чего возможны серьезные просчеты, которые негативно отразятся на карьере и деловой активности. Но это хорошее время для научной работы, изобретательства, а новые идеи принесут результаты. Сегодня и в ближайшие два дня полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению взять верх. Следует хорошенько подумать, прежде чем высказываться. Возрастает энергичность, но прямота и честность может стать источником конфликтов. Для успешного ведения дел важны контакты с женщинами, партнерами и сотрудницами. День благоприятен для решения вопросов строительства, покупки, установки, техники. Хороший день для сферы услуг. Для вопросов в сфере недвижимости напряженная физическая деятельность и спорт пойдут на пользу. Это хорошая возможность сброса накопившегося напряжения. Если хватит решимости высказать свои претензии и интересы, но при этом учитывать мнение и пожелания партнера, супруга, ребенка, родителей, то удастся наладить семейные отношения. 10 марта. Среда. Убывающая Луна в Водолее в напряженном аспекте с Ураном, управителем Водолея и в соединении с Сатурном и Юпитером. День неожиданностей, в том числе и неприятных. Сюрпризы, встречи с интересными людьми старыми друзьями делают день очень насыщенным. Собственные поступки поведения других людей могут быть весьма неожиданными и непривычными. Возникает желание побыть среди друзей и единомышленников, поговорить о политике, преобразованиях, проблемах науки, провести время в интеллектуальных развлечениях и играх. Увеличивается количество новостей и событий, касающихся глобальных процессов, затрагивающих мировые общечеловеческие ценности. Дух свободы вырывается на волю. Люди становятся раскованными и легко поддаются на провокации, совершают странные поступки. Чувство опасности притупляется, а самоуверенность, наоборот, возрастает. Поэтому сегодня может увеличиться число травм. Наряду с этим повышается вероятность поломок электрооборудования и компьютерной техники. Чаще, чем обычно, происходит сбой связи, аварии на транспорте и другие происшествия, порой выходящие за грань разумного, причину которых невозможно установить. Дети могут удивить неожиданными проделками. Они в это время любознательнее обычного и чаще обращаются к взрослым за вопросами. 11 марта, четверг, убывающая луна в Водолее до 16:44, после чего переходит в знак Рыбы. В период луны без курса. С 5.30 до 16.44. Нептун в соединении с солнцем, что способствует эффективной творческой деятельности. Усиливается воображение, чувствительность. Удается воздействовать на людей, доносить информацию через образы, музыку и картины. Но этот день неблагоприятен для работы, которая требует точных расчетов и соблюдения строгих рамок. Отложите составление доверительных соглашений. День неблагоприятен для начинаний. Многие чувствуют необъяснимую тревогу, а внутреннее напряжение физических и психических сил может дать головные боли и ухудшение самочувствия. К вечеру ситуация улучшается. В окружении обязательно появляется человек, который прекрасно ориентируется в обстановке, когда другие предаются панике. Луна в знаке рыбы – Повышает чувствительность. Люди хотят заботы, внимания, понимания и сочувствия. В это же время многие становятся более подозрительными и отстраненными. Но нельзя давить на людей, навязывать им свое общение. Нельзя давать волю отрицательным эмоциям так как это не только не поможет разрядиться, а наоборот надолго выбьет из колеи. Вечер подходит для общения с родственниками. Удается наладить взаимоотношения и найти компромисс по спорным вопросам. 12 марта, пятница. Убывающая луна в рыбах в гармоничном аспекте с ураном. Неожиданные события, в том числе касающиеся семейных, домашних дел, могут заставить изменить планы. День не будет скучным. Разнообразие в делах, появление новых интересных знакомств. И все это можно с успехом использовать для попыток внедрения своих оригинальных идей или продвижения своих интересов. Возможны неожиданная выгода и финансовые поступления. Не исключены необычные волнующие ситуации. Решение некоторых дел с друзьями и коллегами хорошо перенести в домашнюю обстановку. Хороший день для реорганизации работы, и покупки оргтехники. Мужчины склонны к экстравагантным поступкам. Присутствует эффект непредсказуемости практически везде и во всем. Благоприятно скажутся на домашнем климате усовершенствование нововведения в доме, перераспределение обязанностей в семье. В этот день многие склонны к оригинальным покупкам. Интуиция может подсказать вам выход из трудной ситуации. Хороший день для общественной деятельности, можно оказать влияние на формирование общественного мнения. День перед Новолунием многие ждут с тревогой, видимо потому, что принято его называть Днем Гекаты. Хотя на самом деле это день пересмотра своих целей и расстановки приоритетов. Геката в неврегреческой мифологии покровительница подземного царства, повелительница Черной Луны геката это оборотная сторона луны мы живем определенными циклами самыми важными точками этих циклов считались раньше дни перед зимним солнцестоянием и перед новолунием в это время человек должен поститься должен войти в глубь себя и рассчитаться с предыдущим циклом Дни Гекаты являются наиболее благодатными для человеческой души. На самом деле это день очищения, расставания с ошибками, которые сделаны за эти 29 дней. Лунные дни, в которые власть приходит к Гекате, это 9, 15, 23 и 29. В эти дни часто рожда рождаются удивительные личности, люди, обладающие силой богини Гекаты. 13 марта суббота в 1221 по киевскому времени новолуние в знаке рыбы период луны без курса с 1837 до часу 44 ночи следующего дня внешняя активность идет на убыль но активизируется внутренняя жизнь это день отдыха романтики и творчества люди погружаются в собственные мысли вспоминают анализируют прошлые события свои чувства собственные и чужие поступки такая погруженность в себя мешает исполнению рабочих обязанностей так как влечет рассеянность и замедленность реакций. в отношениях между людьми что-то неуловимо меняется появляется душевная близость взаимная забота либо полное отчуждение друг от друга партнерские отношения могут как закончиться, так и выйти на новый уровень развития все зависит от вашей конкретной ситуации у кого есть вопросы записывайтесь на личную консультацию контакты на главной странице и под видео с этого дня начинается новый лунный месяц в ближайшие две недели постарайтесь начать все то что откладывали ранее луна спутник земли поэтому смену ее фаз ощущает каждый человек рекомендую начиная с сегодняшнего дня с 13 марта записывать Самочувствие. Происходящие события. Если вы так сделаете несколько лунных месяцев подряд, то сможете увидеть некоторые закономерности. В будущем будете использовать это в повседневности. Принимать верные решения благодаря прошлому опыту и вовремя сделанным выводам. 14 марта. Воскресенье. Растущая луна в Овне. Венера, имеющая статус экзальтации в Рыбах, соединяется с Нептуном управителем этого знака благоприятный день для романтических отношений усиливается художественное и творческое воображение увеличивается физическая и психическая активность люди становятся более импульсивными предприимчивыми и инициативными у многих проявляется стремление стать первым возрастает азарт этот день спонтанной деятельности а чувство опасности притупляется Дети становятся более подвижными, непослушными и склонными игнорировать любые запреты. Многие становятся возбудимыми, нервозными. Любые задержки или несогласованность вызывают беспокойство и раздражение. Венера в соединении с Нептуном при Луне Вовне дает капризность. Часто желания не соответствуют возможностям. Это сочетание порождает нетерпение, желание быстрее достичь желаемого. Хотя для творческих людей день очень продуктивный. За короткое время могут сделать очень многое. Также лицемерие и лесть характерны для этого дня. Обстоятельства складываются наилучшим образом для тайных дел, способствуют сокрытию доходов. Пробуждается фантазия, воображение, потребность романтической любви. В таком состоянии трудно многим решать свои материальные проблемы, так как реальность воспринимается искаженно. Кого интересует личная консультация, записывайтесь, контакты на главной странице и под видео. Рекомендую к просмотру видео о новолунии, ссылка в закрепленном комментарии.